как стать счастливой без отношений для женщины здравствуйте мои дорогие с вами елена алексеева астролог и коуч и сегодня мы разберем эту тему я уже делала видео в которых я рассказала что я проводила целое исследование статистика такая не в нашу пользу да? не в женскую пользу ну то есть на момент рождения мужчин рождается всегда больше но примерно к 50 годам они не доживают не берегут себя, да? болеют, аварии и, и так далее. Выглядят намного хуже, да? не, не пользуются кремом да, от морщин, немного курят, наверное, много пьют пива и так далее. Да? То есть мужчины себя не берегут. По статистике уже там, на 40 лет это на 1000 мужчин 1600 женщин. И дальше статистика еще хуже. Я уже не буду повторять, потому что я в предыдущих видео где-то уже говорила. Смысл в чем? Что так как не всем женщинам достается мужчина, да, но счастливой быть хочется. то есть, ну, Чтобы получить мужчину хорошего, достойного, это от этой статистики, на которой тысячу мужчин, на тысячу женщин, еще нужно отнять тех, которые женаты, тех, которых ни одна женщина не выберет, еще нужно отнять тех, которые не выглядят, да, у кого-то низкий рост, у кого-то э, там лысый, у кого-то толстый, у кого-то еще какие-то недостатки, которые женщинам не нравятся. да, То есть можно это все отнимать, отнимать, отнимать, и там остается какие-нибудь 5%, из которых более-менее можно выбрать как мужчину. И на них, конечно же, большое количество женщин. И поэтому здесь э, много нужно над собой поработать, очень много. Я буду рассказывать, какие моменты на самом деле ценные, важные, да, что нужно в себе прорабатывать, чтобы вот выйти на тот уровень, который будет интересен мужчинам. Но в принципе можно быть и счастливой одной. И это, когда женщина выбирает путь быть счастливой одной, это один из путей к тому, чтобы обрести мужчину нечаянно. Да, то есть. В принципе, что, чтобы обрести мужчину, нужно прийти в состояние счастья. Чтобы быть без мужчины счастливой, нужно прийти в состояние счастья. И эти оба состояния ведут к тому, что вы будете, если вы где-то будете на людях, то и, и где-то будет попадаться мужчина, который вот рассматривает создание семьи для себя, обязательно он обратит внимание на вас. То есть вы будете... Когда вы счастливая женщина, вы будете вне конкуренции среди других. И уже из состояния «я счастливая» вы можете принять свое новое решение, сказать, что да, я согласна, что хорошо одной, как было в, моей, в моем случае, да? я просто кайфовала от своего уединения, мне было при... просто супер классно, когда я там на Новый год, меня никуда не пошла. И... У меня есть куча э, тренингов, которые я купила и еще не посмотрела. И их нужно срочно посмотреть. Э, и я думаю, что таких женщин на сегодняшний день очень много. Да? Э, Кто-то э, кто уходит в хобби. Да? Э, сейчас очень много рукодельниц, вязальщицы. Кто-то рисует картины обалденные. Просто, просто супер, когда я вижу картины, присылают мне девушки посмотреть. Мне всегда какую-нибудь хочется купить, хотя я люблю рисовать с детства сама, но вот сейчас у меня нет на это время, и мне очень хочется какую-то картинку купить. Да? Прям возникает сразу желание. Единственное, что все время нужны белые стены, потому что снимаю много видео, и с белыми стенами все-таки красивее. Так что очень много творчества. Кто-то уходит во внуков, да, читает им сказки, помогает им вдохновляться на что-то, помогает им развивать свои какие-то способности. Это тоже делает счастливым. Я вот, например, на этой неделе еду к своему внуку, ему исполняется 4 годика, и я просто уже вот в предвкушении вот этого события, что я увижусь с друзьями моей дочери, с подругами с ихними детишками, со всеми э, пообщаюсь, побуду с ними четыре дня. Это очень классное состояние, просто супер вау. Потому что это тоже делает человека счастливым. И, и иногда, когда женщина в таком возрасте выходит замуж, ей приходится выбирать, либо она будет с мужем, либо она будет с дочерью. Да? И вот у меня, например, 200 километров между нами, не поездишь часто еще с коронавирусом на дороге перекрывают и не поездишь и с э, какой-то в какой-то какой момент я понимаю что я не выбрала э, внука да, я не выбрала дочь но я дала возможность им жить самим да, принимать свои решения прожить испытания которые прожила я в своей жизни то есть это делает их личности более э, подготовленными к жизни и тут трудно сказать однозначно, что правильно и что неправильно. Но это просто решение каждого человека индивидуально. Да? Поэтому я за то, что кто-то из девушек выбирает свою семью, внуков, детей, помогать детям с внуками. Это тоже сделает их счастливыми. Но К этому тоже нужно добавить кое-какие практики ежедневные, которые будут помогать вам чувствовать себя счастливой каждый день, потому что это очень важно. В уединении важно не загрустить, да, потому что как только вы загрустили, вы будете чувствовать, что нужен мужчина, который подержит за ручку, который посмотрит в глазки, скажет, какой вкусный борщик. и Это тоже ценно. Это тоже ценно. Поэтому здесь, как бы каждый выбирает для себя: на весы кладете: да, что для вас ценнее: ценнее создать отношения с мужчиной, или ценнее остаться помогать детям или заниматься своим хобби. У кого-то у женщин свои бизнесы. Да? То есть на сегодняшний день очень много женщин бизнес в интернете, бизнесы на земле, какие-то бутики, какие-то там сладости, да, девушки делают удивительные какие-то, то, то сыроеческие, то еще что-то. Я тоже ко мне приходит очень много девушек, то ногтевой бизнес, да, там то парикмахерские, то салоны красоты. Девушки сейчас очень хорошо продвигаются в этом направлении и уже понимают, что просто мужчины, которые там как в Москве слезам не верит, живет в какой-то хрущевке или еще хуже снимает жилье, да, у него нету там, может быть, он оставил своей жене и детям, но что-то в своей жизни нужно запланировать, заново заработать, но мужчины не планируют, они уже планируют приспособиться какой-нибудь женщине. Такие тоже очень часто ситуации встречаются. И что же, что же делать, да, что же делать, как же стать счастливой? Тоже есть стратегия в каждом случае индивидуальная. Да? Пока вы себя видите с мужчиной, старайтесь сделать все возможное, чтобы мужчину получить. Но опять-таки я говорю, что это не просто. Это нужно пройти определенный путь, проделать определенные практики. И это, конечно же, не аффирмации. Аффирмации, они просто на какой-то момент, может быть, вас вовлекают в чтение постов которые девушки публикуют, да? но я очень часто говорю, иногда публикую посты, иногда видео говорю, что аффирмации – это практически никакого толку, это мертвому припарка. Если вы не умеете их вставлять как программу в свое сознание, меняя какую-то другую вражескую программу на вот это убеждение, то есть, если вы знаете ключи, как это все делать, и умеете это делать, то вы можете одними аффирмациями изменить свою жизнь. Но если вы просто их тупо повторяете, еще не испытывая толком эмоцию, которая должна включать аффирмация в вас, то от нее вообще никакого толку. Если вы ее в формате бубу бу бубу -бу -бу -бу» повторяли там три часа в день, от этого никакого толку не будет. И здесь нужно очень внимательно к этому относиться, потому что очень многие женщины приходят ко мне и говорят на консультациях, я уже три года над собой работаю, но за три года видны результаты, за три года работы меняется человек даже внешне, без операции, без кремов от морщинок, молодеет, улучшается, видно, видно что сознание поменялось, у него внешне это проявляется очень мощно, хорошеет женщина очень сильно, когда она проработала три года, но три года это очень много. То есть это очень много. Я, вот, например, уже работаю, наверное, больше трех лет. Но у меня уже результаты были видны с первого месяца. Но их нужно продолжать делать, не бросать. Да? Тоже я написала пост ВКонтакте, скоро выйдет. Что я вообще делала за последние шесть лет, какие практики я делала. То есть изменения происходят реально без пластических операций, без всяких вмешательств. Да? То есть, ну, в лучшем случае, массаж лица, больше ничего не делаю, да? Но внешность меняется очень сильно. Это нужно обратить на это внимание. Даже на, моих, на моем канале YouTube можно увидеть старые видео какие-то, шестилетние да? давности. В которых, ну, земля и небо, я сама смотрю и думаю, неужели это была я, да? то есть, ну, за это время, конечно, поменялись вообще все клетки в моем организме, так что э, там от меня осталась только личность, да, которая трансформировалась в том числе. Поэтому трансформации очень важны. И э, как принять себя, к этому еще напрашивается вопрос, да, то есть здесь очень важно, это в любом случае, идете вы в отношения или остаетесь в уединении, вы, если не принимаете себя, вы будете несчастливы. Будете несчастливы, никогда не сможете быть счастливы, если вы не принимаете себя. Если человек живет в ожиданиях, что вот кто-то снаружи должен меня полюбить, кто-то снаружи меня должен похвалить, вы живете в ожиданиях этой похвалы, что вам скажут вкусный суп вкусно сделала там чисто помыла квартиру там я не знаю еще там связала красиво картина красивая да там еще что-то вам всегда нужна будет похвала если вы в себе включаете вот этот ресурс что вы сами себя хвалите перед зеркалом пишите себе благодарюшки там, в тетрадке ежедневно да, вы наполняетесь вот этой похвалой и вам уже становится все равно что скажут Остальные похвалят или не похвалят, будут ли они восхищаться вашими какими-то поступками или какими-то с э, чем-то сделанным или не будут. Вам будет абсолютно все равно. Вы этим наполните себя сами. Здесь это очень важно в обоих случаях. Будь в, в, будь в, одиноче, в уединении, будь э, к мужчине. Да? Мужчины это вообще весь мир окружающий. Мужчины в том числе это наши зеркала. То есть мы видим в окружающих людей, которые что-то нам сказали, нам не понравилось, нам стало обидно или неприятно. Да? Это наши зеркала, что-то значит у нас есть внутри, раз это цепляет. Когда это, внутри проработан этот весь негатив, то кто-то нас ругает, а оно летит мимо, потому что зацепиться не за что, внутри нас этого нет. И это достаточно легко достигается. И вот именно этого нужно достичь чтобы просто каждый свой день проживать счастье, просто каждую минуту улыбаться. Есть определенные э, такие моменты создания якорей. Да? То есть вы можете э, простые любимые бусы, любимые там сережки да, э, заякорить, да? какие-то браслетики, да? вот натуральные камни очень хорошо создают якори. Да? То есть якорь на счастье, якорь на успех, якорь на то, чтобы деньги приходили в вашу жизнь, якорь на то, чтобы... Э, Мужчины на вас внимание обращали, или там еще что-то, да, или наоборот, чтобы деньги на вас внимание обращали. То есть здесь однозначно построение отношений с деньгами, ли, либо с мужчинами это построение отношений. Когда вы знаете, как строить отношения, вам легко уже дальше строить. И с мужчинами, и с деньгами. Да? То есть, ну, а это, наверное, самое главное, базовое. то есть, Многие женщины говорят, если бы мне денег хватало, мне бы мужчина был не нужен. Другие женщины, у которых хватает денег, они говорят, ну, мужчина все равно не, не помешал. Да? Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями на эту тему под видео. Да? Я буду вам очень благодарна за это. И подписывайтесь на мой канал внизу или здесь появляется кнопочка подписаться на мой канал я буду теперь делиться э, разными полезностями очень много опыта накопилось и вижу что на моем канале люди пребывают хотя я на нем практически ничего не делаю э, ну теперь начну действовать потому что э, вижу что все равно мои э, мой ценный опыт интересует людей и буду записывать как можно больше видео для вас, мои дорогие. Обнимаю вас и увидимся в следующем видео. Пока-пока.